Все, пришел, поисковая система Google. Google Chrome. О, не купи. Пожалуйста, рога, оставьте. Какой у, Алексей, какой у нас Wi-Fi? Да тут? Алексей, Wi-Fi какой у нас? По-моему, один, два, три, четыре. Ага. Один, два, три, четыре. Восемь символов. 1, 2, три, 4. Все. Э -э там уже система работает. Кстати, э -э биткоин за съемку я тебе... Знаешь, сколько стоит сейчас биткоин? Сколько? Десять тысяч долларов. Евро. Да. Один биткоин. Да, да, да, да. Сколько у меня есть? 100 миллионов. Просто дело в том, что я стеснительный. Кстати, до речи требовал спилковать и с ванной море. Я очень стесняюсь. Яху, яху. К тому на певу разу. ты, что, еще, ты стрижешь, я? По одному. Биткоины? Та чупчик оставь его посередине, а с по боку. А, а можно с тобою биткоинами розраховаться, Иван Ильич? Нет. А сдачу дальше? Нет. Ты ему бороду збриешь, бесплатно. Кстати, ты обратил внимание, как я тут все почистил? Не, не то слово. И никто даже не просил. Кстати, снимай огни тушитель, пожалуйста. Нет. Я не сниму, потому что я нет, снимаю нет, видео. Когда... видео случайно, у типа, тебя загорится волос, все требует дотушить. Да. можно стать один раз пукнуть? Нет, я пукну, то да. да, ты в это залетишь, в кучу. То знаешь, каким пукает? Холодное повито. Иван Ильич, а в наступного раза в оградь, який будешь готовить? Ну... Но... Красиво, очень красиво. Бала. Профессионально. Слушай, а цика... вот интересно, а мы будем его острыхать через 10 лет, или что-то там будет, или нет? Каждый месяц, 21 числа. Я думаю, что там 22, ничего уже. 22, 22. Через, 10... через 10 лет там ничего не будет. Ну, не будет что острыхать. Останутся только в ухо. Кстати, сейчас милтокрыл прилетит. Эй, батю. Вот мой парашют. И я прыгаю и улетаю. Молодец. Интернет слабо работает. Ну да. Кстати, это клавиатура. Wi-Fi. Два не лич бухай ему не убришь. Клавиатура, вай-фай. Разумею, я. Засовываешь Да. И Добре. Добре. Батарейку не надо. Батарейка находится тут. Кстати, э, эта компания мне уже должна деньги за то, что я им делаю рекламу. Не плюй, матч, жизнь поломал, полуведу. <плодисмент> я маха, да? Нет, э, какой-то <плодисмент> русский. <У меня плодисмент> Ну да. Патрика? А кто такой Патрик? Ну я Патрик. Ах, я понял. Теперь... Леонардера, Патрик и Патрика еще. Ага. Тех, лепест. Вот. Ну да. А клей есть? Треба ему то... Стас, достань 200 гривень. По, Постристи? Достань 200 гривень. Не маю. Я хочу рассчитаться. Не я. Ну, дайте Не, е, Олевич, э, мы... Дай 50. Понедельник. Иван Алевич, мы... Да, я подбежу. Барну дякую. <laughs> я рассчитался, ты видел. Да, да да, ну, да, да, да. Я зафиксировал. Ты видел? Я зафиксировал. Ну что, тебе что поставлять, там наверху? Остал ему, блядь. до то... да. А нас мы проявляем? Похоронная команда. Иван Ильич, дозволь. да, та -та -та, та та та та да, та та, -та, -та, -та, -та. Все, электриче...